приветствую вас дорогие друзья с вами алла вишневецкая и в этом видео мы поговорим о гороскопе для знака скорпион на март 2022 года итак март это у нас первый месяц весны и если смотреть на этот месяц с астрологической точки зрения то он тоже приносит легкость и момент внутреннего обновления в первую очередь это связано с Венерой и ее движением по зодиакальному кругу. Дело в том, что Венера в январе, как вы наверняка знаете, была ретроградной, а в феврале она по сути шла по тем же градусам, по которым она проходила уже прежде. И 6 марта Венера наконец-то выходит из этого круга. И э, заходит в новые для себя градусы, она переходит уже в знак «Водолей», и, соответственно, это даст вот внутреннее э, освобождение. А до этого Венера была в некомфортном для себя знаке «Козероге», и э, это заставляло как-то закрывать глаза на свои желания, потребности. Это могло давать ощущение э, неудовлетворенности какими-то сферами жизни, к тому же Венера была в вашем третьем доме, и это могло создавать такую ментальную тревожность, когда появляются разные мысли, переживания, когда эмоции сильно влияют на мысли. Это могло давать даже в разговорах какой-то момент, когда ожидаешь от человека открытости и каких-то приятных вот эмоций, а получаешь в ответ холод и отстраненность. И сейчас, к счастью, эти тенденции уже остаются позади. В связи с тем, что Венера переходит в водолей, в легкий воздушный знак, это даст все-таки больше вот желания общаться без вот залипания на каких-то эмоциональных несостыковках. Это более легкое общение. В то же время есть еще одна тенденция связана с марсом это ваш управитель как вы наверняка знаете марс в феврале шел рука об руку с венерой и на самом деле в отличие от венеры марсу в козероге было очень комфортно поэтому месяц мог быть февраль достаточно удачным в плане работы поездок но в, но в марте месяце марс переходит в водоле это более нейтральный знак для марса поэтому по работе может уже не быть столько активности и прям вот такого желания действовать на пролом но тем не менее будет внутри больше удовлетворенности больше легкости чем это было ранее к тому же обе эти планеты переходят в ваш сектор семьи и недвижимости поэтому Будет желание сосредоточиться на своем мире, не вовлекаться в какие-то процессы, которые заставляют переживать, не следить за новостями, за тем, что говорят другие, а просто жить для себя, делать то, что вы считаете нужным. Именно в таком состоянии будет наиболее комфортно. Кстати, 2 числа будет новолуние в рыбах в вашем секторе любви, детей, хобби, творчества. И это новолуние очень такое легкое, обновляющее, поскольку оно будет в аспекте Курану, а он способствует обновлениям и какому-то новому эмоциональному опыту. Некоторые из вас могут почувствовать, что есть желание куда-то поехать с семьей, провести время с детьми, заняться чем-то новым, порадовать себя чем-то. Может появиться ощущение, будто бы есть нехватка эмоций, и нужно это как-то восполнить, нужно с кем-то вот встретиться, нужно, скажем так, провести время с удовольствием. Кстати, с 3 по 6 число будет такой звучать финальный аккорд по теме Венеры и ее прохождение по зодиаку последние три месяца. Венера будет в соединении с Плутонами, вашим управителем Марсом. Плутон, кстати, тоже один из ваших управителей, поэтому вы можете это очень ярко почувствовать, именно как какую-то ситуацию в отношениях. И это ситуация, которая будет иметь характер вывода, решения определенного. То есть вы все увидите как есть и будете готовы уже вынести свой вердикт по этой теме. И больше на этом не заострять внимание. Еще одна приятная для вас тенденция в марте месяце связана с юпитерами и Нептуном. Дело в том, что в марте они начинают свое соединение, которое продлится по май 22 -го года. И это соединение будет в вашем пятом секторе любви, отдыха, детей, творчества. Поэтому начиная с Марта месяца наступает очень хорошее время для тех, кто находится в поиске романтических отношений. Это очень хорошее время для тех, кто давно мечтал о прекрасном отпуске. Весна для этого подходящее время. Это хороший период для тех, кто был в поиске занятий для души, хобби. А также вы можете почувствовать вдохновение в плане развития вашего собственного дела. И первая вспышка по этому соединению будет с 5 по 13 число, когда солнце пройдется по этим планетам, по вашему пятому дому. Это может дать заряд вдохновения, это может дать желание вот, делать что-то для себя, то, что принесет вам радость и хорошее настроение. С 10 по 27 число Меркурий будет проходить по рыбам, по вашему пятому дому. Это может дать желание флиртовать, общаться с кем-то на такие легкие темы, приятные. Это может давать момент даже обостренной чувствительности в отношениях с близкими людьми. А также это очень хорошее время для творчества. На самом деле творческие люди... Весной этого года будут ощущать подъем и желание создавать что-то новое. 17 числа Меркурий будет в аспекте Курана. Это может дать такие перемены в общении резкие с каким-то человеком, когда кто-то может себя повести неожиданно. То есть вы не предполагали, что такая ситуация может сложиться. И хочу вам сказать еще, что... В конце апреля начинаются затмения очень важные для вас На оси э, Скорпион-Телец И многие из вас будут уже в марте ощущать эти затмения Особенно к концу марта это влияние будет усиливаться И будет идти сильный акцент на тему взаимоотношений Поэтому старайтесь в этом плане скажем так с пониманием относиться к тому, что происходит, и не сильно давать волю эмоциям. 18 числа будет полнолуние в деве в вашем одиннадцатом доме. И, кстати, полнолуние по одиннадцатому дому очень хорошие. Это как момент сбора урожая, это момент достижения какой-то определенной цели, это момент довольства тем, что вы получили, это хороший период для того, чтобы обновлять свои цели. Вы можете осознать, что некоторые из ваших целей уже достигнуты, некоторые перестали быть актуальными, поэтому вы можете запросто их переписать. То есть может быть такая вот интеллектуальная активность связана вот с тем, что вы задаете себе вопросы, а что дальше, в каком направлении дальше двигаться. И так как полнолуние будет в аспекте к Плутону, то это говорит о том, что есть необходимость трансформировать, преобразовывать привычное видение своей картинки будущего. С 21 по 23 число Меркурий будет в аспекте с Юпитером и Нептуном, в соединении в вашем пятом доме. Это может давать новые интересные знакомства, новый эмоциональный опыт, какие-то ситуации, которые заставят вас себя как-то ощутить совершенно по-другому. Это хорошее время для отдыха, посещения кинотеатра, для того, чтобы поучаствовать в каком-то интересном мероприятии, встретиться с близкими людьми. То есть, вот, опять-таки, акцент идет на ваше настроение и на то, что важно в этот период себя чем-то порадовать, приятным общением, приятными встречами. В конце месяца, 28 числа, Венера соединится с Сатурном в вашем секторе семьи это может давать какие-то обязанности перед вашими родными, близкими. Вам нужно будет выполнить эти обязанности. Это может быть какая-то ситуация, когда вы что-то делаете, потому что вы должны, а не потому что у вас есть сильные желания это делать. Возможно, это даже момент какой-то небольшой на финансовой помощи кому-то из ваших родных. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео.